Простроить маршрут движения между точкой А и точкой Б Точка А откуда, точка Б куда Большое количество вопросов о том, что это, зачем это, как это Какие-то жизненные вопросы И мы начали рубрику сейчас, которая называется Салье говорит Салье говорит не всегда приятные вещи Все об этом знают и почти никто этого не делает меня зовут Екатерина Салье, я трансформационный бизнес-тренер и я работаю с мышлением, с эффективностью мышлением, собственно говоря, с тем, что определяет качество и уровень нашей жизни. И работа эта выглядит как несколько основных пунктов. Первое, это осознать, что есть сейчас, некая точка А, откуда мы идем, придумать, простроить, осмыслить, очень часто осознать точку Б, куда мы планируем прийти, точка А, откуда, точка Б, куда, и, собственно говоря, простроить маршрут движение между точкой а и точкой Б ничего нового ничего такого сверхъестественного все об этом знают и почти никто этого не делает ну то есть да все в курсе целеполагания это важно все в курсе быть здесь и сейчас это важно надо составить план это важно но сейчас у нас есть более важные задачи неплохо бы заплатить ипотеку или вообще что мы сегодня будем обедать и вот для того чтобы выдернуть себя из привычной рутины из привычной вот этой вот такое слово сейчас употреблю, возни, наверное, знаете, жизненной, которая всасывает каждого из нас, так или иначе, нужны некие внешние инструменты, внешние ресурсы, внешние источники, внешние специалисты, которые позволят вытянуть себя хотя бы на несколько минут или на несколько часов из вот постоянного борща собственной жизни в статус повара по отношению к этой кастрюле где мы часто плаваем сами же в своей жизни как картошка капуста или кусочки мяса ну тут уж каждый кто во что гораст и мы создаем проект который называется генезис на сегодняшний день мы запускаем четвертый поток в рамках этого проекта к нам приходит в наш телеграм-канал большое количество вопросов кто-то присылает в личку кто-то присылает нашим координаторам о том что это зачем это как это какие-то жизненные вопросы и мы начали рубрику сейчас которая называется салье говорит салье говорит не всегда приятные вещи и не всегда то что хотелось бы услышать но тем не менее я отвечаю на эти вопросы чтобы было понятно что мы очень часто смотрим на вопрос под таким углом под которым нет ответа нет результата нет возможности себя сдвинуть очень часто люди задают вопросы которые и сам вопрос, и ответ, который они получают где-то на этот вопрос, является не просто тупиковой веткой, а наоборот источником и силой, запихивающей нас в тупик, не дающей возможности двигаться. Поэтому рубрика Солье говорит» и все ответы на вопросы, которые вы слышите, это как раз механизм, позволяющий увидеть с другой стороны этот процесс, увидеть иначе то, чем озадачен наш мозг. Знаете, как вопрос такой, а как наш мозг обманывает? Но ну, наш, наш мозг нас обманывает? А как он это делает я отвечу в одно слово постоянно он делает это постоянно и возможность увидеть как именно это происходит будет реализована как раз в рубрике салье говорит я надеюсь что мы продолжим этот диалог мы продолжим это общение я продолжу отвечать на вопросы а у вас будет возможность определиться готовы ли вы двигаться дальше двигаться вперед двигаться в свою точку Б осознав, простив, принимая свою точку текущую А и прокладывая между ними маршрут. И будьте, пожалуйста, с нами, задавайте вопросы, будьте активны. Я буду с большим удовольствием отвечать. И до встречи, и до связи.